Завершающая часть сборка бактуса. Первое, что мы делаем согласно схеме, которую вы видите, раскладываем детали на ровном каком-то на ровной поверхности. Стол, пол, диван, неважно. Обратите внимание, две детали, вторая и третья, у нас идут в изнаночном положении. Надеваем каждую сторону на иглу машины. Как надевать? Так, чтобы деталь не провисала сильно и в то же время не была натянута. То есть положение детали на иглах должно быть достаточно такого, рыхлое, но не перетянутое. И за самые кончики за протяжки надеваем изнанкой к себе на иглы первую деталь. Сверху надеваем вторую деталь лицом к себе. Учитывая, что вторая деталька у нас провязана в виде изнаночной, поэтому изнанка является лицевой стороной, лицевой стороной к себе. И тоже за самые-самые кончики, за протяжки. Надевайте полотно. Сначала крайние иглы, потом середину, потом середину, середины и так далее. То есть мы равномерно растягиваем полотно по всем иголкам. То есть вы на полу, либо на ровной э, какой-то поверхности разложили все детали, берете две смежные детали рядом лежащие, надеваете одну, сверху вторую, соединяете. Берете следующие две детали, либо те, которые стыкуются с этими, соединяете. И таким образом у вас будет э, постепенно соединена, вся э, сшита, все полотно, весь бактус. Надели, закрыли язычки, опустили иглы вниз, берем отделочную пряжу, у меня она серая, и сшиваем, соединяем два полотна. Если есть хвостик, можете воспользоваться хвостиком от предыдущего соединения. Нам все равно придется хвосты прятать, поэтому ничего страшного, что они у нас есть. И делаем соединение. Первое соединение рабочее, мы соединяем два полотна. Вторая петля у нас идет воздушной. Подцепили крючок иглы, сняли на петлю ловитель все петли и провязали соединительную петлю воздушную. Соединительная петля воздушная. соединительная петля воздушная и так далее до конца таким образом мы соединяем все детали края полотна у нас уже оформлены каждый край у нас уже идет с отделкой поэтому когда вы будете раскладывать на поверхности детали обращайте внимание что если у детали оформлен край значит она является краевой все, все остальные Раскладывайте внутри. Если вы все провязали правильно, если все сделали как нужно, у вас детали четко стыкуются по размеру. Если вы положили деталь и она у вас не легла, она вот на наперекосяк получилась, значит вы ее не той стороной повернули. Это может касаться прямоугольничков вот этих вот маленьких и квадратов. Все остальные являются краевыми. То есть повернули этой стороной, не ложатся, разверните другой стороной. Повернули это не ложится. Разверните другую страну. И с серединой, желтой серединой, все то же самое. Ложили так, как она логично должна лежать среди уже готовых деталей. Соединили. Таким образом соединяем все части. Вот они. И надо будет спрятать хвостики. Если а, хвост остается, вот то, что я взяла рабочую нить, уже кусочек, и этой же нитью продолжила. Можно хвост спрятать внутрь. Слышки все, получается, Со и соединили, и хвосты убрали. И знатки вообще очень чистые соединения, просто в стык детали одна к одной ложатся без каких-либо швов, что тоже очень э, замечательно, потому что э, бактус получается двухсторонний. Хотите одной стороной надеваете, хотите второй, она просто стыкует э, все цвета без каких-то видимых соединений грубых. Соединяете, прятите хвостики, наш бактус готов.